набрежно землей грубиянка луна безмолвно печаль опустила пропасть в гряз, ты возможно одна в холодном экстазе застыла ты видела, как вянет ложь по утрам, Ты знаешь, как сладко спят дети. Ты так малосердно, к обиженным псам И к тем, кому солнце не светит. Ты ж знаешь, что в холоде лет не одна Для тех, кому ты не жалела вина. Ты так ядовита для тысячи глаз, Но где-то есть иллюзии, которым не раз Была ты, речащий звездой на показ, А волкам твоя красота не нужна. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.